Всем крипто-привет! Я снова с вами и очень этому рада. Свои новогодние каникулы я провела Лавя Надеюсь, что и вы смогли найти точку равновесия. Если нет, то мы сейчас нащупаем ее вместе. Начнем с самого главного. Посмотрим на топ-5 самых популярных валют, на их динамику за последние 7 дней. И дадим прогноз на следующую неделю. Да, вот такое вот очень полезное нововведение теперь у нас есть. Итак, биткоин с прошлой пятницы потерял в стоимости более 11% и сегодня утром стоил 13 843 доллара. Еще через недельку, а именно к 21 января, он дополнительно просядет, и мы ожидаем увидеть его на отметке 12 160 долларов. Эфир напротив прибавил 18% за 7 дней, и сегодня утром за него давали 1217 долларов. Правда, на следующей неделе аналитики Альпари ожидают снижение этой криптовалюты до 1060 долларов. Ripple рухнул на 35%, 2 доллара 9 центов его цена сегодня утром. Падение продолжится, и через 7 дней он потеряет еще половину своей стоимости. 21 января мы ожидаем Ripple на уровне доллар 11 центов. Сотрудничество с MoneyGram значительно не улучшит ситуацию. Биткоин кэш с трудом забирается вверх. Всего 6% прироста за неделю. От сегодняшней утренней цены мы ожидаем весомой просадки до 1220 к 21 января. Лайткоин подешевел за неделю почти на 4%. Сегодня утром за него давали 235 долларов, а еще через неделю больше 190 не предложат. Таким образом, самые популярные криптовалюты на следующей неделе ожидает коррекция вниз, причем существенная. Наши прогнозы сбываются раньше срока. В начале декабря мы говорили о двухмесячном цикле падения криптовалют. Коррекция еще не завершилась, и на этот раз она должна немного затянуться. Что вполне закономерно после покатушек эфира и рипла, которые стали трендом уходящей недели. А теперь наше мнение недели. Рынок криптовалют постепенно насыщается. Власти стран Юго-Восточной Азии стали активно закручивать гайки в отношении не только криптовалютных бирж, но и майнеров. Качели с эфирмы Ripple раскачивались практически ежеминутно. Это значит, что лидеры исчерпали свой лимит веры в их светлое будущее. Все больше трейдеров смотрят в сторону молодых и прогрессивных, которые не обросли проблемами и скандалами, а благодаря своей легкости бытия завоевывают симпатию. В наступившем 2018 году мы допускаем реализацию невероятного сценария. Биткоин может потерять лидерство. Эфиры Ripple уже показали свои возможности на уходящей неделе, Пину им напористо дышат Stellar и Monero. С первым очень удобно совершать переводы, второй сверханонимный. Именно эти четыре криптовалюты Эфир, Ripple, Stellar и Monero могут завоевать лидерство в новом году. Так что же раскачало так на этой неделе рынок криптовалют? Топ 5 новостей уходящей недели. Глава JP Morgan Chase Джейми Даймонд здорово встретил Новый Год и подобрел по отношению к криптовалютам. Он взял свои знаменитые слова об обмане и глупости, это так он про биткоин в сентябре говорил, обратно. Теперь же он никого не собирается увольнять и даже намерен инвестировать в крипту. А вот самый успешный инвестор в мире и по совместительству американский миллиардер Уоррен Баффетт, Даймону предрек криптовалютам плохой конец. При этом он добавил, что не знает, как и когда это случится. Собственно, эти детали уже не важны. Даймон и Баффет таким образом подначивают приток денег в природе. Китайский регулятор приказал выдворить из страны всех криптомайнеров. Опять в Поднебесной запели песню про всемирное потепление и экологию. Дескать, эта ваша добыча криптовалют тратит слишком много энергоресурсов и загрязняет воздух. Исход майнеров пока не начался. Они присматриваются к соседним странам с низкой стоимостью электроэнергии. К слову, китайские майнеры производят около трех четвертей всех новых биткоинов мира. Ежегодно 15 января брокеры на Уолл-стрит получают свои бонусы. Эксперты полагают, что средняя величина бонуса в этом году составит 138 тысяч долларов. И если раньше эти деньги шли на недвижимость, авто и дорогие аксессуары, то в этом году ожидается, что брокеры проинвестируют свои премии в криптовалюты. Готовьтесь к взрыву и росту стоимости биткоина! Разработчик Telegram Павел Дуров намерен запустить свою криптовалюту. Появление электронных денег от Telegram под названием Gram запланировано на март текущего года. Подтверждение этой информации на днях только появилось, а эксперт уже прогнозирует будущий блокчейн-платформе огромный успех. аля оп! На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал. Через недельку вновь обсудим трендовые события и дадим прогноз движения криптовалют. Пока!